друзья всем привет пока папа с детьми играет в футбол мы приехали на пикник ну благо дело здесь парк очень близко от того места где мы живем поэтому можно это делать каждый день а я с вами хочу немножко поговорить поднять актуальные темы которые продолжают по-прежнему быть актуальными вопросы касающиеся жилья очень много людей все равно продолжают задавать аня а вот да, мы поселимся если приедем а вот можно в барселоне найти жилье а можно ли в аликанте а можно ли возле моря вот я вам давайте скажу свою точку зрения да а вы уже делаете выводы смотрите какая ситуация получается вот да большая часть людей конечно же задают вопросы касающиеся моря все хотят к морю поехать переждать и это глобально большая проблема для многих кто стремится именно к морю во-первых, сейчас я объясню почему. Вот в тех городах, где море, там уже настолько они перенасыщены беженцами, что реально оно ну, усилить людей некуда. Я расскажу конкретно за наш город Мадрид, в котором. Что такое? Все. Ой -ой -ой, Прижлка. Ты все уже не будешь больше играть? Отдохнуть прибежал? Нет. Пойдешь играть? Ну давай. Что касается Мадрида, вот смотрите, даже у нас тоже очень много беженцев, очень много и приезжают, приезжают, приезжают. Но из-за того, что здесь нет моря, наверное, количество не такое огромное, как в тех городах, где береговая линия. Вот на данный момент в самом городе Мадриде, вот я общалась с людьми, да, и рассказываю на текущий момент вообще ситуацию с жильем. Вот сейчас любой человек, семья может приехать в Мадрид, обратиться в полицию, там, где мы обращались за оформлением документов. И я уже тогда показывала ранее видео, что на территории полиции есть огромный отель. Там есть места. Вот буквально вчера мы разговаривали, там очень много свободных мест. И когда ты заходишь для того, чтобы пройти на территорию дальше, пойти на оформление, у тебя сразу спрашивают, вы нуждаетесь в жилье или нет. И ну, большая часть уже, конечно, в жилье не нуждается. Они приехали откуда-то и оформляют здесь документ. Но если вы хотите ехать, быть уверенным, что вот здесь, в этой точке, вы сможете точно переночевать, то едьте сразу в полицию, и на территории полиции вас заселят в отель. Дальше там все условия. Отель, ну, здесь, мне кажется, нет плохих отелей. Четырехзвездочный, по-моему, с питанием, с нормальными кроватями, с нормальной комнатой, все удобства, все, но здесь нет плохих отелей. Да, Мадрид, да, нет моря, ну... Но... Понимаете, вот, ребят, какая ситуация происходит? Тут вы выбираете либо крышу над головой, либо море. У нас в общем чате, в чате отеля присылали девочки еще месяц назад, присылали город Кальпа, это тоже очень красивый туристический город на берегу моря. Вот их поселили в пятизвездочный отель, она показывала видео, как их кормят, в каких они апартаментах живут, шикарнейшие места, шикарные апартаменты, даже лучше, чем у нас, это однозначно, на все сто процентов лучше, но вот такой лоск, ну это хорошее, классно, звездочная гостиница на берегу моря. Но, опять-таки, это до поры до времени. По официальным данным, до 31 мая можно будет этим семьям пребывать в этих отелях. А дальше начинается туристический сезон, курорт. Их, естественно, будут переселять. И куда их будут переселять, большой вопрос. Следующая тема, тема, касающаяся школы, образования детей. Почему мои дети до сих пор не ходят в школу? Да, мы не ходим в школу. Я немножко, знаете, поставила на такую паузу этот вопрос. Я не хочу бежать впереди паровоза, хотя могла. Б. Если ты придешь в школу, да, на районе, в котором ты проживаешь, находятся три школы. В одной из этих трех школ тебя обязательно возьмут. И у нас были такие семьи, которые уже записывали своих детей в школу. Но сейчас расскажу, чем это все закончилось. Значит, пока мы оформляли документы, этого вообще не имеет смысла делать. Сейчас мы уже со всеми документами, со страховкой. Когда мы оформляли страховку на детей, мы заполняли документы на каждого ребенка, я так понимаю, там в Министерство образования. Все наши дети со своими данными, они есть в базе. И как нам сказали там, ждите, вам с Министерства образования позвонят и скажут, что вам делать. Поэтому мы не дергаемся. Вот теперь вернемся к тем семьям, которые дергались, которые дергались, которые записали своих детей. Вот одна семья, пример тому, они записали детей в местную школу, дети походили три дня в эту школу и их выселили. Выселили, их переселили в другой город, который находится 150 километров от Мадрида, куда-то вот в горы, ну достаточно далеко. Я не знаю, может быть, это и не связано с этим, но сам Красный Крест говорит, что не спешите. Гостиница, в которой мы живем, это временный вариант. Потом все равно всех рано или поздно расселят по другим местам. И уже то место, которое будет плюс минус постоянно, если это так можно называть, да. Там вы уже и пойдете в местную школу. Хотя вот проживая в этом отеле, мы указываем везде адрес наш э, адрес отеля. Многие заказывают сюда посылки, там девочки заказывали, я знаю, с Алиэкспресса, Амазон. все приходит очень быстро. Даже те же банковские карточки, которые должны прийти по адресу, все э, приходит, все мы получаем. Плюс, вот когда мы медицинскую страховку оформили, мы получили своего семейного врача, да, к которому будем теперь обращаться. И вот мы ходили, мы водили Яна к семейному врачу, сейчас вам это отдельная тема, расскажу касающейся медицины, или в другом видео расскажу, да. и врач местная сказала, о, так вы ж у нас уже здесь числитесь, у вас же трое детей. Я говорю, ну да. Она говорит, ну так приводите, я должна их оформить, я должна оформить на них карточку, я должна видеть их общую картину, быть они нуждаются в чем-то, там, каком-то лечении или что. Но, говорит, приводите, так как вы уже привязаны вот к этому району. И я ваш лечащий врач. Вот так это было сказано. Наверное, мы пойдем оформим эти карточки. Раз так говорят, придите, сделайте, то сделаем. Ничего там такого нет. Такой кон контакт с лечащим врачом нужно налаживать. Пока мы проживаем здесь. Ну, уже как-то тему медицины я подняла. Давайте тогда ее и продолжим. У нас на днях заболел ян, заболела высокая температура. Вот до этого был такой насморк, но, ну, думаю, пройдет. Я промывала солевым раствором, ему ну, как-то насмок не проходит, не проходит. Думаю, странно, думаю, может, дать противоаллергическое. Дала у меня там оставалось чуть-чуть противоаллергического врач из Украины, наш врач, он выписывал детское противоаллергическое средство. Потом я смотрю, что начинает ребенок кашлять. Спустя сколько-то дней у него поднимается температура до 39 и 5. И ну, я понимаю, что ребенку плохо, но вот что я могу сделать, как, когда температура, естественно, дать жара в первую очередь. Наши все уже препараты, которые у нас были сделаны, которые у нас были, да наш запас, который был сделан на территории Украины, еще он, он уже все заканчивается, он себя исчерпал, практически Проспал. ничего не осталось. Жара там буквально на несколько раз. В следующий день температура такая же, он уже весь в соплях кашель такой сильный, очень сильный, как знаете, как, как с трубы трубой кашляет, громко очень, надрывисто. И это как раз попало на дни суббота-воскресенья. Я понимаю, что ну где мы найдем врача. У нас обычно в Красном Кресте есть дежурный врач на четвертом этаже нашей гостиницы. Он принимает с понедельника по пятницу с 10, по-моему, до, до 5 часов. Да принимает всех и детей и взрослых рядом с ним сидит переводчица с красного креста и все перев. и все переводит мы дождались понедельника в понедельник я пошла на 10 утра повела Яна с высокой температурой он послушал мои жалобы, все рассказала, померил ребенку температуру, температура высокая. Врач спросил, что я даю ребенку, какие лекарства. Я сказала, что никаких лекарств у меня нет, только жара понижающая, которая тоже заканчивается. И я говорю, может быть, вы мне сможете дать. На что он ответил, говорит, что нет. Вашему ребенку нужно к врачу, пусть его посмотрит детский педиатр. И если детский педиатр при осмотре посчитает нужным назначить ему какой-то препарат, вы приходите ко мне с рецептом, и я вам выдаю. У Красного Креста есть, в принципе, набор медикаментов, которые мы выдаем бесплатно. Но, говорит, для этого нужен рецепт. Сейчас я постараюсь взять вам ситу. Ситу – это очередь, и ну, как правило, сита берется там, через 2, через 3, через 4 дня. вот. И он там что-то Кому-то звонит, с кем-то разговаривает, и потом говорит, о, кто-то из вас везунчик, потому что ситу я сумел достать на сегодня. Поедете? Я говорю, конечно, поедем. Вот. Но Он начал говорить, что там подойдите к Красному Кресту, спросите за машину, чтобы они вам дали машину. Я говорю, мы на своей машине. Он типа замечательно. Приезжаем мы к врачу. Дорога в госпиталь заняла у нас от силы там, минут 10, очень близко, но потому что это все в том районе, в котором мы проживаем. Пришли, мы вообще не ждали. Очереди не было, да, каждый приходит на свое время. Как нам объяснила врач, что на одного ребенка дается 20 минут, она не может больше 20 минут принимать ребенка. В общем, максимальный осмотр длится 20 минут, и действительно это так, потому что каждые 20 минут идет запись, и приходят другие детки. Очень удобно. Ты пришел ничего не ждешь. Сложность была в переводе, потому что мы. Общаемся, естественно, через Google-переводчик. Google-переводчик иногда искажает перевод очень сложно. Но в Красном Кресте нам дали телефон волонтера, который по телефону может объяснить э, врачу, что вам нужно. И сказали, если будут трудности, воспользуйтесь этим. Но я, мы не воспользовались этим. Мы все-таки справились с Google-переводчиком. Вот, померила она тоже температуру Яна, послушала его, посмотрела ушки, посмотрела носик, посмотрела глазки, прощупала животик, положила его на кушетку, все. осмотр сделал очень хороший, Ян, конечно, заливался истерикой жуткой, потому что он никогда не был в этих помещениях больничных, у нас обычно как-то происходило, приходил врач, к нам домой, и он все очень деликатно, он сначала, знаете, давал ребенку привыкнуть к нему, ну, в общем, такой процесс был незаметный, можно так сказать, и Ян, в принципе, у нас редко очень болеет, и не было раньше нужды ехать в больницу, то здесь мы, получается, должны идти на те условия, которые нам диктуют Самоместность, с которой мы проживаем Она очень аккуратно пыталась его там как-то отвлечь От его истерики Очень так деликатно, все нежненько Аккуратненько, без каких-то либо Резких движений Очень достойно Ну и какое заключение и Заключение по итогу Она говорит, ваш ребенок здоров Идите домой Мы говорим, как здоров Вы нам какие-то таблетки выпишите Она говорит, ну я выпишу вам вот жаропонижающее Продолжайте давать то, что и давали я говорю, как, а может быть какой-то там противоаллергический препарат, вот мы раньше давали его и показываем действующее вещество. Она говорит, о боже, нет, ни в коем случае такое нельзя давать препарат, они еще маленькие для такого препарата. Ну ладно, ок, потом я говорю, а может быть какие-то капли для носа, чтобы он дышал ночью, там сос сосудистые какие-то капельки нет, нет, ни в коем случае, это запрещено для, для маленьких детей. По итогу она там вбила в базу все данные Яна, и плюс по базе, видно, она уже видела, что у нас еще есть двое детей. Она спрашивает, у вас же еще двое? Я говорю, да, два мальчика. Говорю, Они сидят вот как раз под кабинетом. Она говорит, приводите вы их тоже, потому что мне нужно, так как я ваш лечащий врач и... Вы относитесь к этому району? Мне нужно на них заполнить данные, то есть должна уже быть какая-то полная картина. Я говорю, ну может быть они сейчас зайдут, вы посмотрите на это, нет, берите ситу и ситы приводите их. Вот так. Ну что, что я вам хочу сказать? Все очень так как-то для меня по-новому это. Я не говорю, что это неправильно. Я немножко с другой стороны начала смотреть на это все, и вот мы приехали после госпиталя, приехали в гостиницу, я пошла снова в Красный Крест к этому врачу, который нас направлял к детскому врачу, к педиатру. Пришла и говорю, что вот нам выписывали жаропонижающую. Он говорит, все окей, говорит, хорошо, сейчас я вам выдам его. и сидела девочка с Красного Креста, которая это все переводила. Я ей говорю: а как это так? Вот нам ничего не выписали, не назначили, а если бы там неделя, температуру, неделю, все время ее сбивать жаропонижающими, ну, у него ж явно там и, и сильный кашель такой. Это не просто кашель, когда там ребенок кашляет, ну вот как кашляет, кашляет. Вот он прямо ж вот отсюда, знаете, такой, как вот <кхм> с таким басом сильным. Она говорит, что так, да, здесь детей лечат, им вообще не выписывают антибиотики. Это только какие-то, но ну, мега редчайшие случаи, когда прибегают к антибиотикам. Сопли – это тоже не проблема, горло не проблема. Ну, в общем, говорит, если вам не назначили никакие лекарства, значит, ваш ребенок и не нуждается в них. А жаропонижающее, оно обладает противовоспалительным действием, вот, в принципе, оно и вылечит вашего ребенка. Вот так. Она говорит, я здесь живу уже там, сколько она сказала, 8 лет. Она говорит, за 8 лет я прекрасно понимаю, что вам и не должны были ничего выписать, не должны были ничего дать, никаких антибиотиков, никаких там капелек, ничего. Поэтому выздоровите и так. Ну, вот Будем лечить тогда по принципу, как лечат испанцы деток. Детей здесь много, все живы-здоровы, поэтому я думаю, что посмотрим. Но Мне бы, конечно, хотелось, вот знаете, как любой маме, но мы так привыкли, да, вот у нас же в Украине, ты приходишь к врачу, и что тебе сразу назначают? Тебе сразу назначают куча анализов, пойдите, сделайте УЗИ такое, УЗИ такое, и давай тебя по всем врачам водить, сначала тебе обследование, потом тебе еще какое-то обследование, в общем, ты куча денег потратишь на всякие процедуры, не знаю, нужные и ненужные, но скорее всего, что не ненужные. А параллельно со всеми этими хождениями по другим врачам тебе пишут на А4 перечень препаратов, которые тебе нужно купить, уже начать пить, там и гомеопатия в общем и все-все-все подряд, разные капельки мази и потом после всех этих процедур возможно тебе еще что-то назначит врач. В общем, у нас, конечно пичкают таблетками в большом количестве вот и. <смех> Наверное, это правильно. Правильно я имею в виду вот как, как здесь. Мне почему-то так кажется, по моим ощущениям, больше, что все-таки здесь правильный подход, чем у нас. У нас действительно вообще люди на аптеках помешанные. У нас аптека на каждом шагу, в каждой аптеке очереди. Люди набирают себе в таком количестве различных препаратов. Большая часть людей сами себе назначают эти препараты и пьют, просто глядя на рекламу, делая выводы из какой-то рекламы. Здесь все иначе. Здесь аптек очень мало, здесь аптеки пустые, в них вы не найдете ничего практически. Ну, вот... Есть, конечно, аптеки такие крупные, да, но там все по рецепту. Так, хотела еще там куча всего вам рассказывать, но уже, наверное, сделаю это в другом видео. Все, всем спасибо за внимание, до скорой встреч. скоро увидимся, пока.